Привет YouTube чане. Стал такой вопросик интересный. Что дешевле будет? Нагреть литр воды электрическим чайником или же на газу. Берем электрический чайник. вот Есть веса. Сейчас отважим здесь значит литр воды. Выставим. Отторировали. Сейчас наливаем литр воды мы вот набрали теперь чайник устанавливаем и сейчас по времени когда станет ровно на 12 включим засечем время подождем еще 10 секунд и включим чайничек так, прошла третья минута Они не почти закипел. Сейчас дождемся выключения. Так, три с половиной. почти 45 секунд 3 минуты 45 секунд теперь, возьмем. теперь возьмем ковшик оттарируем наберем сюда литр воды для нагрева на так, набрали в ковшик литр воды угу. завершение наш эксперимент вот ковшик с водичкой водичка закипела Теперь обращаем внимание на счетчик. Что мы видим? 347, 27 литров ушло на подогрев и доведение воды. Достали вашему вниманию наши небольшие расчеты. Мощность нашего электрочайника 2 киловатта. Проведя небольшие математические вычисления смотрим значит 2 киловатта в минутах это 3,75 минуты у нас закипал чайник итого получилось время умноженное на мощность 0,125 киловатт часа вот слева мы это пишем 0,125 и умножаем на три зоны которые у нас действуют с первого с сентября цена киловатта до 100 киловатт, до 600, 600 киловатт и свыше 600. Умножаем и получаем стоимость закипания 1 литра воды равная 0,0157 гривен. Это 5,7 копейки. По второму, второй зоне значит 9,9 копеек. И в третьей зоне получается 18,5 копеек. И теперь смотрим по газу. У нас было израсходовано 27 литров, это 0,0127 метра кубического. Умножаем на цену на газ в гривнях и получаем 0,194 гривни, либо же 19,4 копейки. Вот и сравните, что выгоднее электричество. Или же газ. Спасибо за внимание. Ставьте свои комментарии. Будем рады. Подписывайтесь на мой канал. Будет интересно.